У меня три моих любимых фильма. Первое место — это «Бандитки» сальвы Хайка Хайко Трус. Второе место — «Моя святой — Монстр» с Дженнифер Лопес. И третье место — «Невеста с того света».